Приехал, ребята, моя машинка. Рассказываем, вот как Женька. <св��> Много. Все, ребят, я прибыл в Нью-Йорк. Сейчас буду ходить на улицу. Вот. А моему даже в этот же аэропорт я четыре года назад. здесь ровно четыре года назад я сюда прилетел. Ровно четыре года назад. Класс! Ребят, короче, я сейчас нахожусь на Брайтон Бич. Здесь дождей нет. Я решил не пользоваться общественным транспортом. Боюсь, что опоздаю на вечернее мероприятие, поэтому заказал такси. Такси ехал из аэропорта или аэропорта до Брайтон Бич где-то минут 35. Стоило 50 долларов. В общем, сейчас я хочу сходить куда-то поспичься, раз у меня есть немножко времени свободного. Ну и, собственно, гулять, наверное, заселиться в отель. И вечером пойдем с вами на это мероприятие. А пока давайте просто пройдемся, посмотрим по сторонам. Смотрите, какой Нью-Йорк Полис Департмент, видите? Полицейский большой автомобиль с лебедкой, что он там делает? Многофункциональный, похоже, какой-то. Вот, смотрите, пожалуйста, украинский флаг. С Артуром я уже был зимой, в январе месяце было холодно поэтому так погулять не удалось, просто на машине покатались но сейчас есть, есть. что-то говорит Russian. Russian в общем здесь говорят, что практически все на русском говорят вот мы сейчас идем с вами, короче, реально ребят. все на русском разговаривают интересно, в Майами, конечно, не настолько много русской речи ты встретишь очень хана, смотрите, написано а я ищу какой-то барбершоп ага, вон он Вообще, ребят, я сходил по Стрихсам, все отлично, все на русском говорят. Такое маленькое, небольшое кабинет, и их там я насчитал 7 стульев было, семь рабочих мест. В общем, народу очень много, поговори, поговори... Слушайте, вот такого нет, кстати, в этом Майами, чтобы кто-то сигналил. Но здесь много-много-много наших соотечественников, какой-то сказали, Ташкент, здесь магазин есть, Ташкент, что ли называется. Очень классно, говорит, там можно покушать, купить, любое-любой любой еды взять. Пойдемте искать Ташкент. Есть, в принципе, уже вот это благотворительное мероприятие начнется через два с половиной часа. Мне еще нужно в отель заселиться, и мне еще нужно переодеться. Вот, ребят, вот он, этот Ташкент, вот так выглядит. Короче, как обычный наш рынок советский, как в Саратове у нас был где-то там на Кутиковой улице. Берешь все, что хочешь. Ох ты, шурму даже там делают, вау! Шаверма, видите? И пойдем куда-нибудь на океан есть. Взял шурму в Ташкенте. 8 долларов. Четко. Короче, все очень интересно, я вам скажу. Летом намного приятнее здесь находиться, чем зимой. Но меня не сильно впечатляет, честно говоря, пока Нью-Йорк. Но посмотрим, что там будет на стайм -сквере. Ребят, ну что, на Square сейчас мы находимся, 10 минут на метро доехали. сейчас мы идем на централ парк это какой-то большой парк как я понимаю тот самый где навальный проводя расследование нашел табличку о скирдаде журналистки и ее возлюбленного какого-то там политика в общем как сейчас я понимаю таблички это уже нет так что нам ее искать не придется но погулять погуляем пойдем сейчас зайдем позавтракаем и сегодня вечером уже улетаем в Майами в принципе, мне этого достаточно пару дней. Но, может быть, еще один плюс день нужен был, как мы изначально и планировали. Просто на самолет опоздали. Наверное, так нужно было, чтобы мы сюда не попали на денек пораньше. Вчера покатали знаете, там кораблики. Все люди веселые, может быть, не до конца счастливые или совсем несчастливые в данный период времени. Но мы вот свою лепту такую внесли. Поддержали украинскую армию, поддержали ВСУ. Все деньги, это благотворительный был концерт, все деньги, собранные, пойдут на помощь Украине. И мы этому, безусловно, рады. Прекрасное настроение, погода просто суперская, ребят, сегодня. Видите, в маечках, в шортах, ну, вообще так, так, как нужно. Ну, а вы напишите мне на будущее, что обязательно в Нью-Йорке стоит посетить, что посмотреть. Потому что я сюда, я думаю, еще вернусь, жить я здесь не хочу, я точно понял. Я, в этот вопрос не рассматривал. Я живу в лучшем месте Америки, в Майами. В Нью-Йорк еще прилечу 100%. Кто-то меня посмотрит, мои подписчики увидят, напишут. Поэтому давайте в следующий раз посмотрим встречу. А кто здесь уже был, напишите, что посмотреть обязательно стоит. Примерно так он выглядит с какой-то одной стороны. Я здесь никогда не был, поэтому для меня это все открытие, так же как и, наверное, многие, для многих из вас. Я очень пока понимаю правила игры. Но это, видимо, у них тренер. Тренер постоянно меняет своих игроков. Здесь стоит. Опа! А что делать? Что-то записывает, где-то отмечает. Игра достаточно интересно, ребята. Одно дело посмотреть по телевизору в спортбаре, другое дело сюда прийти все и своими глазами увидеть. В общем, ну, ребят, минут 10 я наблюдал, я так и не понял правила игры. Один кидает вот этот мяч, второй должен отбить. Но он даже не пытается иногда отбить, хотя можно было бы отбить, мне кажется. Кто-то пытается этот мяч поймать за пределами определенного какого-то радиуса отведенного. И если он ловит, то они не так сильно радуются. А если он не ловит, то все радуются и меняется круг, и другие люди начинают играть. Как это работает, нифига не понял. Но наблюдал, посмотрел, своими глазами увидел. Ребята... Мужики Квандо занимается. Я сейчас всю технику запишу и потом буду ее использовать. опа, на теперь понял. В общем, вот они, самые таблички, видите, ребята. Таблички на скамеечках, видите, разные-разные всякие. Кто-то приходит с какими-то корзинками, сидит просто целый день. Кто-то с вином приходит, с семьями, одиночек много. Друзья просто компании. Кто-то в мячик играет, кто-то с собакой гуляет, книжку читает. Такой кайф, ребят. Я вот вспоминаю комменты, которые мне писали. Ну, вполне нормальные люди просто, которые считают, что почему-то по газонам нельзя ходить. Ну, видимо, потому что у нас там в России это запрещено, и многие таблички вешают какие-то там в парк, еще где-то. Я не понимаю, зачем тогда газон, если по нему не ходить? Что, смотреть на него? Для этого он и должен быть. Красивый газончик для того, чтобы посидеть на нем, поиграть, побегать, с детишками погулять. такая история. Идем в ресторанчик итальянский. И тут какое-то мероприятие задумано. Перекрыли дорогу. Вот такие вот металлические ограждения выставили. И то ли может быть сейчас какое-то соревнование спортивное будет. Может кто-то пробегать здесь будет. Может быть проезжать. Не очень понятно. Ну короче говоря, такие барьеры мешают нам перейти на ту сторону. И флаг. Знаете какой? Вон, вон, синие. Синие с белым полосочки. Что это такое? Непонятно. Так, вот здесь нам надо перейти. Опа, смотрите, украинский флаг. Супер. Это то заведение, что нам нужно, значит. Вот он итальянский ресторанчик, куда мы пришли пообедать перед самолетом знаете вот, вот что значит просто нужно уметь вкусно готовить и это лучшая реклама больше ничего не нужно просто какую-то пристройку они деревянную пристроили огромное количество людей все все занято взяли карбонару и брускеты я надеюсь этого достаточно будет найдемся а, и пойдем в аэропорт Ребята, всем привет. Сегодня мы с Джамиком. Привет, Джамик. Едем получать наконец-то тачку. Ребята, мой Мерседес, который из Техаса отправил вовремя. Все вовремя. Как раз я только приехал. И сейчас где-то вот здесь. Давай где-то припаркуемся. Сюда он прямо и приедет. Приехала, ребята, моя машинка. Супер. Вон она сзади стоит. Вот она, красотка. А? Как вам? Красотка, конечно. Кайф. Ребят, ну что, делаю первые шаги буквально прямо на своем автомобиле новом. Какая красота, вы посмотрите, только кайф. Высокая тачка. Кондиционер работает, в отличие от моего трака, правда? Просто супер. Вполне неплохо. У -у -у. Забирай. Да. Ребят, Артем приехали на пляж. Очень, Витя, как, как ты удобно. Трак, как ты драки Давай, как машину вывожу. Футбольный мячик заберешь? не Слушай, здесь спать можно. Вообще удобно, ребят, смотрите. Подушечку, матрасик берешь и погнал. Нужно машину теперь припарковать. Здесь парковок нет, здесь только для жителей. Я еще разом попробуем ой на ютубе у меня блок есть что ты хочешь туда передать тебя посмотрит вся россия Хочу передать привет родному городу какомуше давузенск привет вузенск привет. привет ты кому Яршова, привет передайшову тоже рядом да это, это ты сейчас фамилию называешь да. его надо вызвать да ты кому привет передаешь я тоже ершов а. что... да ершов Город Ершов, мы с тобой. Вам привет. Это фамилия. Ты чё? Это мой город, родной, ты что? Нет. Нет? Это фамилия. Да? <смех> Слушай, что, ты сколько прожил в Калифорнии, в Лос-Анджелесе? Три года. Три года. И сейчас переехал в Тампу. Сколько планируешь прожить в Тампе? А ты думал, у меня легкий вопрос, у меня сложный. Не знаешь, короче, да, сколько, как жить сложно. Пока нравится? Жена рада? Счастлива. Ураганы. Ураганы, дожди. Да, дожди. И что, сейчас ты, получается, купил себе уже трачок маленький и пикап, пикап себе прицеп давай Смотрим, купил еще? Или уже продал? На две машины, да? Стоит, стоит. Нормально ты припарковался, кстати. Ну, Качественно. А раньше да, ты да. и был просто, а, а сейчас ты уже начальник, водилы, да? да? Сейчас начальник, сейчас босс. Босс. босс. Неплохо растешь. И что думаешь? Пока по Думаю, надо боссом быть с двумя машинами. Согласен, хорошая идея. И сейчас ты находишься в Майами. Завтра ты будешь Нашел находиться. Нашел машину, кстати. Пошел? Да. Отсюда? Новая. да. Видите, ребят, на на нашей встрече они Здравствуйте. рассказываем вот как Женька Женька работает работает на как это работает он быстро очень работает как будто как робот знаете <связывается> да он и большой еще то есть его выгодно на работу брать вам работники не нужны 15 <связывается> <связывается> <связывается> ну вот мы когда -то тоже так были. молодость недостаток который быстро проходит да точно не знаю что дедушка захотел поговорить с нами не я просто иду так смотрит ну давай становится поговорю что мы же все равно говорим нам какая разница с кем говорить с собой или с ним и все или он с тем? Oh! <свист> Чуть не упал. Я его напугал, понял? О, no, oh, <свист> заорал.